Добрый день уважаемые трейдеры, вас приветствует компания WinOption Signals И сегодня у нас на рассмотрении индикатор для бинарных опционов Golden School Redline Данный индикатор является сигнальным и совмещает в себе три стандартных индикатора Скользящие средние, осциллятор скользящих средних и Bollinger Bands Основное преимущество данного индикатора заключается в том, что он не перерисовывается а работать с ним можно на минутных графиках, что несомненно понравится скальперам. Также не исключается его использование и на более высоких таймфреймах. Если говорить об экспирациях при работе с данным индикатором, то допускается одна свеча или пять свечей текущего таймфрейма. И, соответственно, одна свеча подойдет для скальпинга, а пять свечей для более консервативного трейдинга. Устанавливается данный индикатор стандартно в терминал MetaTrader 4. Для тех, у кого возникают проблемы с установкой индикатора, в данном видео можно посмотреть инструкцию о том, как правильно это делать. Правила работы по данному индикатору максимально просты, но мы рассмотрим их на реальном графике. Несмотря на то, что сигналы для опционов Call и для опционов Put выглядят одинаково в виде крестиков, располагаются они выше или ниже текущей свечи. И соответственно крестик ниже свечи сигнализирует о том, что нужно покупать опцион Call, а крестик выше свечи сигнализирует о том, что нужно покупать опцион Put. И именно благодаря данным сигналам нет необходимости отслеживать каждый сигнал из трех инструментов, которые входят в состав данного индикатора. Важным моментом является то, что сигналы по данному индикатору появляются со смещением на одну или две свечи назад. Из-за чего может показаться, что данный сигнал уже не актуален Но на самом деле это не так И на данном примере можно убедиться, что сигнал, который появился на закрытии данных свечей Все равно принес бы прибыль при покупке опционов Так как движение продолжилось в сторону сигналов Единственным недостатком данного индикатора является то, что у него не предусмотрены алерты при появлении сигнала Поэтому при торговле с помощью него придется отслеживать самостоятельно каждый сигнал. Но это компенсируется их точностью. И последнее, о чем хочется сказать, это об экспирациях. При торговле с экспирацией в одну свечу могут возникать ситуации, когда следующая свеча после сигнальной пойдет не в нужном направлении. В таком случае после убыточной свечи стоит входить снова в позицию и можно использовать систему Мартингейла, либо оставить тот же торговый объем. А так как сигналы данного индикатора довольно точные, с большей вероятностью все же движение пойдет в сторону сигнала. Использовать такой подход в торговле или нет, решать только вам, так как в данном случае риски становятся выше. А теперь давайте попробуем совершить реальные сделки на реальном счету и при получении убытка попробуем использовать тот же самый объем на следующей сделке, и увеличенный объем, и посмотрим, принесет ли это прибыль. Как можно видеть, было совершено 5 сделок, 3 из которых принесли прибыль, и получилось использовать как стандартный объем после получения убытка, так и увеличенный объем по системе Мартингейла. Но не стоит забывать про правила money management и рассчитывать объем торговой позиции из учета вашего депозита, так как завышение торгового объема может привести к потере всего торгового счета.